Всем привет дорогие друзья! Очередной обзор AirDrop, который проходит на бирже EOBIT, где мы зарабатываем монету FASDOLLARS. Говорят, что информация по AirDrop будет в июне. У нас еще есть четыре дня на следующей неделе. Ждем. По заданиям. У каждого задания есть своя инструкция. Нажимаем кнопку выполнить, переходим на страницу самого задания, где будет его описание, форма для ввода ответов и кнопка проверить и получить. Нажимать обязательно, иначе задание не засчитается. По заданиям трейд, депозит, своп, фарминг, 10 снимал отдельное видео. Рассказал как выполнять ссылки в описании. По трейду свопу я делаю на 10 копеек. Здесь в дефе выбрал пару USDT рубль на 10 копеек. И тут... Паре трон. 0,1 трон. Торгую ежедневно. В одну или в другую сторону. неважно. Трон еще выбрал, потому что я играю в него. В DICE. Играем тут. Здесь суммы больше. Задание Twitter, Facebook, ВК. Все работает. У кого социальные сети Twitter, Facebook активны. Тоже размещайте посты. Содержание поста на странице задания QR-код Telegram-сообщение Telegram-пост Ознакомьтесь с описанием При желании возможности выполняйте Общаемся в чате Здесь сообщения, Тут пишем на тему криптовалюты Просто прийти поздороваться с каждым в отдельности не получится И проверяем других пользователей Каждый проверенный другим Каждое проверенное задание извиняюсь, другого участника приносит вам 100 монет, по 12 в день. 1200 токенов дополнительно. Ссылка на регистрацию в описании. Для мобильных устройств используйте QR-код. Регистрация займет одну минуту, верифицировать аккаунт здесь не нужно. То есть вот вывод криптовалюты и фиата, без КИС. На этом у меня все, всем спасибо за внимание, пока.